Здравствуйте всем. Меня зовут Овилена Гаевская. Я психолог и блогер. И это третий эфир сегодня из онлайн-курса стратегии, которую мы выбираем. Сегодняшний эфир посвящен архетипу Хранитель, точнее Хранительница. У нас семь дней эфира. Каждый день мы рассказываем, мы обсуждаем определенные архетипы, и архетипы мы рассматриваем как модели социального поведения, то есть как набор реакций и поведенческих каких-то стереотипов и стандартов, которые мы, каждый из нас, применяем в той или иной жизненной ситуации, причем обычно бессознательно. То есть у нас в определенные моменты в жизни включаются определенные архетипы и определенные вот модели, определенные сценарии, и смысл в чем? Если мы осознанно понимаем, что наиболее эффективно в данной ситуации, какой архетип или какая поведенческая модель наиболее подходит к тем результатам, которых мы ждем, мы можем управлять событиями, по сути. Вот такая вот. Ну, не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира. То есть это про управление судьбой, по сути. Это про управление своей жизнью, про эффективность личной, управление личной эффективностью и про, ну, вообще, управление событиями, про то, чтобы все наши желания, все наши цели осуществлялись с наибольшей вероятностью. Итак, сегодняшний эфир «Архетип-хранитель». Это тоже один из моих любимых архетипов, ну, потому что, как я уже говорила на первом занятии, у каждого человека есть пять архетипов, 4 плюс 1. Это архетип воин, архетип хранитель, архетип шут, архетип маг и тот архетип, который все объединяет, пятый элемент, это архетип хозяин, король, император. У каждого человека есть в разные периоды времени свой какой-то ведущий архетип, но связанный непосредственно с именно возрастным периодом развития личности. И есть доминирующий архетип, который, в принципе, доминирует всю жизнь, и он прокачивается постепенно, и он так или иначе обрастает такими. Мышцами виртуальными подробностями и ресурсами. У каждого архетипа есть свои, свой набор ресурсов, свой набор стратегий и свои смыслы, свои цели, свои мотивации, свои смыслы. И... Для того, чтобы быть эффективным, как я уже сказала, интересно разбираться во всем этом и понимать, какой архетип наиболее сейчас, во-первых, доминирует, во-вторых, насколько он связан с основным доминирующим архетипом конкретной личности, независимо от возраста и пола. Архетип-хранитель — это такой женский архетип, это женское начало, это инь, это та самая такая женская энергия, и э, почему он один из моих любимых, ну потому что, во-первых, наверное, потому что я женщина, и он э, так или иначе является ведущим у любой женщины в любом возрасте, так или иначе хра... архетип хранителя э, проявляется, но а, еще и потому, что я считаю, что этот архетип вообще, в принципе, очень такой магичный. А, в нем очень много глубины, и а, это очень глубинная такая штука, с подсознанием связанная, и поэтому я этот архетип очень люблю. А, что такое хранитель? Ну, точнее даже вот хранительница, я иногда буду называть либо хранитель, либо хранительница, потому что сложно провести какую-то такую грань и если речь идет о мужчинах то у мужчин это та самая вот эта вот часть личности так называемая анима это женская составляющая личности это вот женственность которая и у мужчин тоже есть что такое вообще этот архетип? Ну, если э, сравнивать с архетипом воина, если воин, как я вчера говорила, как мы помним, это то, что нас заставляет подниматься при, э, при любой ситуации после падений, потому что те, кто не поднялись, мертвы. То есть до тех пор, пока мы живы, до тех пор, пока э, мы можем, мы поднимаемся и снова и снова идем в бой, снова и снова стремимся к своим целям э, так или иначе. Архетип-хранитель – это то, что помогает нам оставаться живыми, когда подняться нету сил. То есть это то, что нерушимое оставляет нас живыми, оставляет нас целостными, оставляет надежду, оставляет ну, какой-то вот ресурс, чтобы остаться собой даже. Это архетип-хранитель, это то, что позволяет в невыносимых каких-то условиях не сломаться. То есть воина сломать можно, да? он, может, он может упасть и все такое. Ну и хранитель. Ну, хранитель, любой архетип можно, конечно, ослабить, мы об этом будем говорить сегодня, ну, каждый день говорим, но вот хранитель – это то, что оставляет нерушимым, Самое важное, самое ценное в нашей личности, самость. И то, что в каких-то необразимых условиях находит выход, находит какие-то возможности и находит ресурсы. Это то, что позволяет нам исцеляться. Вот исцеляться именно, когда, казалось бы, мы получили такие удары судьбы, что жить невыносимо и все. Именно хранитель это вот та самая часть нашей вот личности, нашего сознания, которая заставляет нас переждать, которая заставляет нас выбирать ну, такое важное, самое важное, вот просто архиважное, не просто важное сегодня, а вообще вот глобально важное которая позволяет нас выбирать между жизнью и смертью, по сути. Вот я очень часто привожу такой пример. Мы все в детстве, наверное, играли в такую игру съедобно-несъедобное. То есть нужно было, там мячик, по-моему, кидали, нужно было отличить, причем мгновенно, там, от живое от неживое. Да? Вот мы отличаем на уровне рефлексов то, что связано с жизнью и то, что связано с, со смертью Мартида. И вот именно хранитель позволяет, нас выбирать позволяет нам выбирать жизнь, стремиться именно к жизни и сохранять эту жизнь, даже когда, вот, казалось бы, все потеряно. Вот такой вот архетип очень такой мощный. И этот архетип, он, по сути, сохраняет огонь жизни. Я немножко буду говорить еще о... Вот о хранении очага, да? вот есть такое, у нас такое даже стандартное такое выражение, женщина – это хранительница очага. Почему хранитель – это женский архетип? Женщина – хранительница очага. Ну, в славянской культуре, ну и вообще, в принципе, в языческой культуре, во многих культурах, так или иначе есть вот эта вот тема, что огонь это мужская такая жизненная энергия в основном это с небес такая надо божественная такая, вот, а женщина это вода и то, что хранит этот огонь жизни ну вот по поводу воды, кстати вот недавно мне попалась статья одной моей коллеги, подруги очень хорошие Любовь Колчановой, она ведет в Санкт-Петербурге такой интересный проект. Ну, я в ее блоге просто прочитала такой пост, что знание это присуще именно женщинам. Если женщина не знает, что делать, то, значит, вот с женственностью проблемы, но я думаю, что это проблема именно с хранителем. Как это описывается, да? То есть, когда нет выхода никакого, вода вот эта вот женская, женственная энергия, да, она всегда найдет выход. То есть вода найдет, куда просочиться, она знает, где этот выход, да? То есть, казалось бы, огонь может потухнуть, да, а вот вода, она все равно в любом, в любой ситуации найдет этот выход, когда кажется, что все потеряно. И э, это вот тоже такой мощный очень образ, он тоже связан с э, хранителем, и вот я хочу рассказать еще о теме вот той самой хранения очага, да? то есть вот в язычестве, как это было принято, ну, вот в славянской культуре, да, то есть вообще все дома, все вот, ну, избы там, где жили люди, да, они строятся по принципу такому круговому, да, то есть ну и фэн это есть, это в разных культурах, но в центре должен находиться очаг, вот, и если мужчина и женщина, в древности решали создать пару, там семью, строили дом. То, когда они строили дом, в... разжигали этот очаг от огня, который хранился ну, капич... капище какой-то, или там какое-то священное место в племени, ну, при родовом строе мы говорим об этом. То есть было поклонение Богу огня ну, во многих культурах, в Суславян это Перун, и огонь в этом вот капче, в этом священном месте, он поддерживался вечно и разжигался от молнии. То есть считалось, что это молния, это божественное послание Бога на землю, и вот его нужно был этот огонь, если загоралось какое-то дерево, нужно было взять этот огонь и хранить вечно, потому что в огне жизни нечто божественное. И когда э, делали новый дом, брали вот этот вот... Ну, частицу этого огня и приносили в новый дом, где э, там, пара жила. Да? И э, это символизировало, во-первых, э, мужское начало, да, вот этот вот огонь, и женщина должна была этот огонь постоянно поддерживать. И не только для того, чтобы вот, поддерживать там, просто температуру э, комфортную для проживания. Это сейчас мы уже свели к функционалу вот такие вот вещи, вот это выражение «хранительница очага» у нас что означает, что это там, она она там убирает, она там создает уют и вот это вот воспитывает детей, вот этот вот очаг. На самом деле в этом хранении очага символ сохранения именно божественной природы и охранения мужчины от ну, каких-то там опасностей. И интересный момент, в общем-то, женщины в нашей культуре всегда были, в общем-то, свободными, это уже а, в либеральную такую эпоху, там ближе к Петру Первому началось вот это вот, ну, связано с а, передачей собственности, материальной собственности по наследованию, да, уже начались какие-то нюансы. Но, в принципе, женщины у нас всегда выбирали себе мужа свободно, и если женщина в древности разлюбила своего мужчину, она заливала этот очаг водой. Вот такой вот тоже мощный такой ритуал на самом деле, который тоже показывает, что хранитель очага, хранительница очага, хранитель это сильнейший вообще архетип, и его обязательно нужно прокачивать, естественно, и человеку, и ну, как бы личности. Да? То есть мы говорим о личности в этом курсе. Ну и здорово, если в семье есть люди, у которых этот архетип активный и которые занимают в семейной системе вот такую вот ну, роль хранителя. Вот. Я еще скажу сейчас важную вещь. Дело в том, что еще физиологически вот мозг женщины устроен таким образом, что Женщины более способны работать, ну, вот, передавать эти знания. То есть, во-первых, мозг так устроен, во-вторых, ну, с точки зрения передачи ДНК. То, что передается от мужчины, и то, что передается от женщины. Вот женщины очень участвуют в этой в передаче информации через поколение. И это тоже делает хранитель. Вот это вот важный тоже момент, это, он связан именно с генетикой. И еще, вот тоже, чтобы вот почувствовать, сейчас в аккаунте я добавила ссылку на прекрасную вообще э, песню «Военных лет» «Темная ночь» в исполнении Марка Бернеса. И вообще вся военная лирика, связанная с Великой Отечественной войной, она про э, как раз обращение к архетипу э, хранитель. Это та самая берегиня. Вот есть еще в славянской традиции, опять же, Берегиня, которая может защитить ну, от всего вообще. Просто вот мужчину, ну любого там ребенка, другого человека защитить даже в самых каких-то вот сложных ситуациях. Я эту песню просто предлагаю вам послушать после эфира, потому что конечно, вот она потрясающая по, своей, вот, по своим смыслам. И вся военная лирика, да вот эти вот фразы там, «Ожиданием своим ты спасла меня», то, что вот от пули уберегла ты меня, именно уберегла и хранила от меня, сохранила меня от пули даже вот просто своим ожиданием, просто своими мыслями. Да, вот это обращение к женщине, как э, к тому, кто способен своей любовью защитить, это как раз и было обращение к архетипу хранитель, э, который вот в самых сложных ситуациях, нерациональных, непостижимым, чудесным образом защищает нас. Архетип хранитель – это то, что оставляет нас нерушимыми, оставляет нас живыми в, сам, в любых обстоятельствах. Это то, что помогает нам выживать. Вот. То есть вот такой вот мощный, конечно же, архетип, нужно его развивать. Как его развивать, значит? Ну, в профессиях сейчас еще скажу, да, В профессиях архетип хранитель-хранительница проявляется ну, чаще всего в медицине, в образовании, вот то, что связано с просвещением, да, то, что связано с сохранением и с передачей информации поколениям. То есть это вот, вот такая вот цвета. И еще э, архетип-хранитель, конечно же, связан с хранением материальных ценностей. Поэтому э, бухгалтерия, финансовая система, экономика, там, где нужно вот эта вот кропотливая какая-то работа, сохранение э, каких-то вот э, материальных ценностей, повторюсь, э, вот э, там, где это необходимо, э, вот там работают люди с... Э, доминирующим архетипом хранитель. если, конечно, они любят свою работу. И бывает так, что там работают не хранители, и тогда они ненавидят свою работу, и вот нечего им там делать на самом деле, вот ну, действительно. Потому что до хранителя надо дорасти. Когда 20-летние люди идут ну, куда-то в бухгалтерию, там работают помощником бухгалтера, потому что туда пристроили родители, ну, к сожалению, это, конечно... Не очень. <смех> не очень для 20-летних людей. Ну, если только они, конечно, не имеют доминирующий архетип хранителя, именно ну, такой воспитанный, да, вот с детства в принципе. Вот. Но, как мы помним по возрастным категориям, конечно, в 20 лет это еще там шут. И надо интересно, надо, чтобы было весело. Вот, кропотливая работа. На долгосрочный результат, это ну, вообще неинтересно. 20, 20 лет жить здесь и сейчас вот прямо сейчас, да? это немножко про шута, я сказала, да. Для архетипа хранитель характерный. Ну, вот я это напишу в посте: спокойствие, постоянство это вот такие вот черты, да? постоянно верность. Ну, действительно, верность, потому что хотя и при этом выбор приоритетов, то есть может залить водой да, вот прям этот очаг и досвидос. и не будет она спасать, если ну, как-то что-то сломается да, в отношениях. Способность ждать, да, вот, ждать результата. И стратегия э, э, э, архетипа, они будут связаны, конечно, с долгосрочными, во-первых, это не краткосрочные. Это результат, нацеленность на результат, как и воин, как и архетип воина, архетип хранитель. То есть воин ⁇ это у нас мужчина, янь. Вот, хранитель, хранительница ⁇ это женщина, это инь. И если воин нацелен на результат, хранительница тоже нацелена на результат. Воин добывает, хранительница сохраняет и приумножает. Да? То есть вот стратегия ⁇ это долгосрочные инвестиции наименьшие риски. То есть это что? Недвижимость, он желательно такая вот правильная, да, то есть мы говорим сейчас про э, прокачанный, про гармоничный архетип, э, это ну, инвестирование в не в украшения, а скорее в золотые серебряные монеты, коллекционирование, антиквар, антиквариат, э, то есть вот этот вот архетип, он как-то так вот с этим работает всегда, он такой надежный. Вот. и в принципе, да, вот в отношениях это очень надежный такой партнер, э, дает э, чувство поддержки, дает спокойствие, э, вот, и, и какую-то уверенность в безопасности, причем вот это вот та самая берегиня, куда можно там прийти, а, там, зализывать раны и чудесным образом, в какой-то момент, да, просто и очень быстро иногда что вот чудесным образом, да, эти вот раны все исцеляются. То есть это хранитель, это то, что нас исцеляет, самоисцеляет. Так, вот у людей еще, ну, с развитым этим архетипом хранителя, ну, как правило, такие ценности традиционные, вот, соответственно, они, ну, там, любят классическую музыку, да, то есть они как-то, ну, однолюбые. То есть они такие, может быть, в чем-то флегматичные, такие, спокойные, вот. Но если дисгармонично, да, то есть если вот хранитель все время нервничает и боится, то это просто, это начинается там скупердяйство какой то плюшкинизм какой-то, вот. Это когда он начинает, перестает отличать вот реальное золото, да, от подделки, да, это вот. К слову, люди, которые занимаются антиквариатом, они же так или иначе прокачивают свою экспертность в этом, да, Они могут отличить ценность от подделки. То есть вот хранитель в негативном смысле, в непрокачанном формате, это же вообще, то есть на одной полке может стоять там, я не знаю, какое-нибудь там издание там, прошлого века, прекрасный альбом там с... Ну, там, музей Лувра, к примеру, да, подарочные издания, и тут же в мягкой обложке там какая-нибудь условная Донцова, да, то есть вот эти вот вещи, когда нет э, приоритетов, да, э, когда э, вместе с, там, я не знаю, э, дорогая фарфоровая посуда, там, используется вместе с, там, пластиковыми какими-то стаканами, да, вот в, бы, в быту вот это вот, когда э, там, не знаю, вот это вот уйма бижутерии какая-то вот дешёвая, да, пластмассовая. И другая крайность, когда ну, там, золото, там какие-то бриллианты неплохие в ушах, да, допустим, и при этом стопленные каблуки обуви, где-нибудь в маршрутке девушка едет. То есть это про то, что хранитель такой немножечко раскачанный, да, он просто не понимает уместности, он не понимает ценностей одинаковых, не может их соединить, не в состоянии отделить ценности от подделок. Вот это вот тоже одно из качеств хранителя достаточно такое жесткое, когда вот хранитель, вода, стремится в одну сторону и понимает, что не нужно искать выход везде. Может быть, там где-то тоже есть какие-то там дырочки, куда можно просочить, просочиться. Но вот есть Больший вариант, больше шансов, и весь поток устремляется туда, да. Вот почему они однолюбы, да. Когда вот хранитель начинает такой в раздраве быть, он начинает вот ну, меньше у него эффективности, соответственно меньше дивидендов. То есть хранитель это тот, кто накопит нам на безбедную пенсию, которая не будет у нас от государства, нам накопит, а может и будет, я не знаю, может быть раз и все. То есть хранитель – это тот, кто позволяет нам быть рантье, жить на дивиденды неплохо, и прокачанный хранитель это делает очень так, ну, успешно. Что еще хотел сказать по хранителю? Да, вот, ну, как обычно, про то, как этот самый архетип максимально слить. Что нужно сделать? Ну, это, конечно, заставить вообще вот себя работать одновременно во всех направлениях, причем срочно. Вот погрязнуть в этой текучке, да? вот срочно вот кучу всего нужно делать. Я не сказала в самом начале, сейчас скажу. Первоэлементом сознания, архетипа, хранитель является время. Время. Вот почему там тема ожидания, почему там тема постоянства, верности. Потому что главный архетип, главный первоэлемент этого архетипа это время. Вот что нужно сделать, чтобы слить хранителя? Нужно поставить себе кучу задач одновременно. Вот хранитель будет в ужасе вообще, вот он не будет знать, за что хвататься, что делать. Что нужно сделать? чтобы там как то вот ну вот куча текущих моментов все откладывать нужно на последний момент вот все эти вот такие вот обычные какие-то вещи там платежи по кредитам все в последний момент вот этот самый архетип будет очень сильно нервничать и конечно будет все радостно. Что еще? Профилактикой здоровья не заниматься. То есть вот надо там кариес в зубик полечить, нет, мы тянем до последнего, а пока мы пойдем уже на имплантацию, да? вот, ну, такие вот варианты. Всегда экономить. Вот это вот вообще, это бич, на самом деле, хранитель, хранитель же он такой, должен быть рачительным, но если он, ну, не прокачанный или какой-то такой не структурированный, нормально, начинает экономить на всем то есть начинают постоянно покупать дешевые товары но ну, это вот во многих там полярной психологии то есть несколько привычек бедности да вот если встречали такие посты это как раз про не прокачанный хранитель как выходить из этой ситуации ну покупайте со скидками товары премиум по той же цене что и товары эконом просто приучите себя Покупать товары премиум хотя бы со скидками, если уж так ну, нет возможности экономить. Но еще есть несколько, опять же, техник с этим работать: да, что выбирать, ну, понимать для себя, структурировать, да, что вот от этой ценности я не откажусь, вот, вот это я буду покупать только дорогое. Да, и вот в любом случае. Но я могу сэкономить вот на этом. Могу вот это вот вообще не брать. То есть это про избирательность, которая для хранителя очень важна. Это когда именно от, отличить ценную, ценная драгоценность от фальшивки, да, от подделки, от ну, фуфел. Я не знаю, почему у меня это слово пришло. Вот. И еще, что очень сильно ослабляет хранителя, это вот когда хранитель мечется... Вот от проекта к проекту, когда вот он ищет свое предназначение, когда у него нет собственного очага. У любого хранителя очаг собственный и своя власть. Да, он может в любой момент этот очаг загасить и может его поддерживать. Да, с одной стороны это дали, но дал не человек. Далее не, не муж дал этот огонь, который и этот огонь не мужу принадлежит, этот огонь принадлежит, там, божественный огонь, да, это огонь Перуна, вот, то есть, чтобы понимать, где эта принадлежность, да, вот, если хранитель слабый, начинаются вот эти вот зависимости от мужчин, и вот этот вот страх, что а вдруг... Там вот муж меня бросит и все такое, и я буду себя хорошо вести, я буду на его проект работать, в его доме жить там приживалкой, как он, не имея каких-то прав, да? То есть бывают такие ситуации, бывают семьи, когда женщина реально при разводе не получает ничего, а там, потратит там, много лет своей жизни на обустройство чужого очага. Да? То есть вот очень сильно ослабляет охранителя это не имение собственного очага. Даже если мы не являемся там, хозяйками там, в доме, в котором живем, но ну, у нас должен быть собственный очаг. Какой-то собственный очаг обязательно. То есть под очагом имеется в виду, может быть, проект какой-то, может быть, какая-то своя профессия, может быть, это... Ну, то есть некая ценность которую нужно поддерживать всегда, чтобы она нерушима была, ни при каких обстоятельствах, всегда ее исцелять, не отказываться от этой ценности и всегда эту ценность поддерживать. То есть вот, вот это вот важное такое качество нужно прокачивать. Ну, соответственно, если мы хотим раскачать своего этого э, хранителя, чтобы он был там в истерике, да, то не надо нам этим заниматься, надо ходить все время, возьмите меня в свой проект, возьмите меня замуж, а возьмите меня, я буду себя хорошо вести, я буду слушаться. Вот э, тогда вот эта позиция хранителя очень сильно рас, расшатывает, и он такое ну, не имеет э, ценностей. Вот еще, э, что укрепляет хранителя, я напишу в посте, я сейчас очень кратко, Скажу, что, конечно же, поскольку первый элемент хранителя – это время, важно планировать бюджет, планировать сроки. Ну, на практике как это нужно сделать? Да, вот Очень хорошо помогает простое расписание. Вот. Но расписание должно быть построено не по принципу архетипа войн, очень часто вот люди, которые занимаются тайм-менеджментом, да, это такая часто мужская схема, что накидать список дел и да, работай, поднимайся, работай, поднимайся, работай, поднимайся, вот, без перерыва, да, то если мы говорим о хранителе и о времени, Важно очень планировать свой бюджет, свои дела, свое время с учетом определенной, определенного ритма, определенной цикличности, да, вот эти вот смены сезонов, да, вот, вот поэтому на практике, как то работает, можно создавать, ну, вот необходимые платежи, например, да, то есть выделить какой-то день в неделю, когда мы четко знаем каждую неделю, во столько-то, мы садимся и подводим свои вот итоги, там делаем какие-то платежи четкие. Да? Мы это планируем. Планирование с учетом временных сроков. Вот. По э, платежам необходимым лучше, конечно, не тянуть до последнего, лучше делать ну, заранее, да? иметь временной какой-то запас. Это очень сильно укрепляется. Хранитель он становится спокойным, он становится таким сильным, таким уверенным, он начинает действительно помогать, а не метаться там, как бы спастись, сохраниться самому, да, и вот что делать, и все, ничего не делать, делайте, что хотите. Вот. Ну, конечно, заниматься инвестициями по возможности, хранить ценности, понимать, что ценное, создавать свой очаг. Ценно, к ценностям относятся, конечно, не только ну, там, материальные ценности, но и, допустим, там, Семейный альбом с фотографиями это реально ценно. Какие-то вот, детские рисунки. Это очень важно их хранить, и нужно этому реально уделить время в своей жизни, навести порядок, вот, избавиться от ну, вот этих вот дешевых, веществ, неценного, да? то есть от старой одежды, которая когда-то радовала. вот об этом говорят всегда там модный дизайнер, там, любые там, психологи да? периодически. Наводите порядок, вот. то есть действительно хранителю для того, чтобы ну, как-то вот э, взаимодействовать, ему нужно отличать ценности и нужно, чтобы был порядок. Вот тогда он себя чувствует нормально. Порядок не только в смысле, что все разложено по полочкам и лежит на полках, на антресолях, никто там не знает, а порядок еще э, в смысле ценностей, что место есть для ценностей, потому что если у нас все забито старьем нам некуда накапливать и основная функция а, хранителя это сохранять, а еще и накапливать. Зачем это нужна эта передача информации с поколения в поколение? Зачем это все необходимо так а, хранителю? А, потому что это идет накопление и в итоге эволюция, да, развитие рода человеческого. Затем мы воспитываем своих детей, затем мы заботимся о них, чтобы они были лучше, чем мы. Вот эту вот функцию передачи огня жизни в будущее, вот эту функцию выполняет хранитель, и нужно дать ему возможность для этого. Ну и на практике чисто практические вещи. Это планирование, ритм и избавление от того, что не является ценностью. Так, в аккаунте сегодня... Ну, традиционное упражнение визуализируйте этот архетип что он из себя представляет кто такой э, хранитель чего хранительница да чего она хочет чего ей не хватает вот и какова ее цель во что она реально хочет инвестировать какова ее ценность главное какова ваша ценность с точки зрения хранителя э, вот и э, я даю э, тоже в, ссылка есть в аккаунте очень полезное упражнение, дыхательная практика, дыхание на 4. Оно вообще там просто универсальное, но оно позволяет создать именно ритм, ну и кроме этого оно вообще такой омолаживающий эффект дает, развивает когнитивные функции, поддерживает, развивает их, вообще улучшает. Нормализует вообще общее состояние эмоциональное. Если есть проблемы со сном, вообще легко. Да? То есть делает лучше ну, вот каждый день, просто вот регулярно. Ну, вообще классное очень упражнение. Я рекомендую его. Дыхание на 4. Так, и что еще? Ну и послушайте, конечно, песню ⁇ Темная ночь ⁇ На этом все сегодня. Вопросы задавайте под постом. Отвечу либо в директ и рада всем, кто сегодня смотрел этот эфир и смотрит. Хорошего дня! С вами была Эвелина Гаевская. Это, этот эфир был на тему «Архетип-хранитель. Стратегии, которую мы выбираем». Пока-пока!